Всем привет! С вами Нана Аква. Сегодня я бы хотел поговорить о тестах для воды, а именно разобрать тесты от компании AquaR. Расскажу, какими тестами от этой компании я пользуюсь, что мне в них понравилось, а что нет. От Аквре у меня в наличии есть четыре вида тестов: на определение кислотности, общей карбонатной жесткости и индикатор co 2 Начнем с тестов на определение жесткости воды. Посмотрим, как с помощью них определить эти параметры, насколько они правдоподобны и стоит ли ими пользоваться. Комплектация коробки состоит из стеклянной пробирки, шприца, собственно, самого реагента и инструкций по применению. Чтобы узнать параметры воды, нам необходимо в пробирку налить 5 мл тестируемой воды, после чего добавлять реагент. Попробуем измерить карбонатную жесткость. Одна капля реагента равняется 1 градусу карбонатной жесткости. Добавлять реагент нужно до тех пор, пока вода не изменит цвет от синий к желтому или зеленому. Добавляем одну каплю, после чего мешаем воду в пробирке. Если после первой капли цвет воды стал желтым или зеленым, то карбонатная жесткость воды равна нулю. Если вода стала синей, добавляем до тех пор, пока цвет не изменится. У меня цвет изменился после третьей капли. Это означает, что карбонатная жесткость воды в моем аквариуме равняется 3 градусам. Что касается теста на общую жесткость, принцип такой же, только цвет должен поменяться с красного на зеленый. Тесты от Аквар на определение общей карбонатной жесткости мне нравятся, и в определении двух этих показателей я пользуюсь только ими. Достоверность этих двух тестов неоднократно проверял с помощью осмоса и солей минерализации. Результатами я был доволен чего к сожалению не скажешь о тесте на кислотность. Комплект этого теста схож с предыдущим, тут только одно отличие, в наборе есть шкала, с помощью которой мы определяем уровень кислотности. В пробирку необходимо добавить 5 мл аквариумной воды и 5 капель реагента, после чего взболтать и сравнить со шкалой на бумаге. Я знаю, что кислотность воды в моем аквариуме находится в пределах от 6 до 6,5, но данный тест соотносится с цветом на шкале, которая показывает уровень кислотности 5 единиц. Поэтому определение кислотности воды я доверяю только электронному pH-метру. Его минусом является тот факт, что время от времени его нужно калибровать, но показатели более правдоподобны, нежели капельные тесты. Теперь поговорим об индикаторе для co 2 Данный реагент заливается в дропчекер, который ставится в аквариум. С его помощью мы определяем, в каком диапазоне находится содержание углекислого газа в аквариуме. Если жидкость синего цвета, co 2 недостаточно. Если зеленого в воде находится оптимальное содержание. Если желтый, то перебор. Проверить его правильность для меня является достаточно проблематичным процессом, так как у меня нет никакой другой альтернативы определения содержания СО2 в воде. Единственное, что я могу сказать, он работает, как наверное индикаторы от других компаний. При отсутствии подачи СО2 тест синий, спустя 2-4 часа подачи начинает зеленеть, а если не отключить СО2 на ночь, то утром он будет желтым. Если подводить итоги, рекомендую тесты от АКВР на определение общей карбонатной жесткости. Что касается кислотности, лучше использовать электронный pH-метр, так как капельный тест достаточно условный. Использовать ли индикатор для теста CO2 от этой компании, оставляю решать вам, так как сомневаюсь, что он сильно отличается от аналогичных индикаторов других компаний. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.